Очередная попытка на повестке дня совместить несовместимое, впихнуть невпихнуемое получить какой-то результат из ничего в пустом месте. Здравствуй, мир! Очередная лыжа 100 до 120 в фрирайде. Для меня черная, честно говоря, не знаю, что и такое. И поэтому без всякой лирики и историй просто к тому, как ехалась. Лыжа очень стрёмная и в итоге какая-то вообще... Отстойбище редкая. Значит, она очень своеобразная, потому что она какая-то попытка сделать мягкую лыжу продольно. Торсиона жесткую. При этом совместить тейп и сделать короткий радиус в середине. Ведь, с мягкими носами, какими-то зарокельными. Но в итоге на скорости лыжи не знаю, даже не хочу вникать из-за чего, но ей не хватает контроля, реально. На жестком склоне ей не хватает контроля. При боковом проскальзывании она лопасит в ноги всем, что встречает, а носы там все хлобыстает и дребезжает. Вот, на корке, за счет того, что у него, естественно, длина канта уменьшена, давление на сантиметр канта увеличивается, корку она ломит. Вот, и, естественно, в наст в ней ходить вообще. Кошмар от эсадомия. А в мягком снегу ей не хватает продольной жесткости, она реально про про проваливается, то есть середина у нее проваливается, а концы загибаются наверх, она врывается. В общем, лыжа как бы без скорости она не маневрирует, она на скорости на ней стрёмно, потому что не хватает контроля. Золотой середины нет, найти катание как-то не получается с ней. В общем, у него ее просто как бы получается, что и нет И непонятно, зачем такая лыжа нужна В общем-то, я не понял По весу как бы она легкая Ну как бы, ну и бог с ним То есть, ну даже если брать скитур Тут для скитура она тоже не фан, не айс Потому что у нее явно такой выраженный боковой вырез форменный Она будет четко абсолютно при своем рокере При своем всем зарезаться на траверсе, наверное, на гору Вот, на высоту и вообще смысла как бы нет Ну хорошо, даже если мы зайдем В ней на скитуру или залезем с ней на рюкзаки Ехать на ней как бы Явно не фан это не скоростная лыжа И не, не медленная лыжа При этом она не динамичная, она не пружинная То есть если бы при всем при этом Она была бы хотя бы там пружинная фан Интересная, но в конце концов разогнался Но ну, дребезжит она и дребезжит, и бог с ней Да прыгай, скачи там, веселись. вот Нет, как бы этого нет Она угрюмо тупая такая, бум-бум-бум дзынь зынь зин брым-брым-брым вот, интереса никакого нет, ну, я не знаю, рекомендовать я могу такую лыжу, пожалуй, только тем, кто вот, я не знаю, кому нужен, интересует только вопрос в кафе, там, что за лыжа, понимаете, вот, чтобы я такой сижу красивый, у меня лыжа стоит, все подходят и говорят, а что за лыжа такая, и ты вот чувствуешь себе внимание, я знаю, вот, так, таких людей они есть, вот. Если вот, вот понты вообще не интересны, интересует катание, то вот это вообще не тот вариант, и даже думать нечего. То есть катальщикам я рекомендовать не буду, они а катальщики, ну, не, на, не, не наша федерация, поэтому давайте мы не будем об этом думать, как бы. Вот, больше мне сказать о ней нечего, детали, наверное, ищите на сайте, пишу подробнее, либо задавайте на форуме, отвечу. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, больше катайтесь, встретимся в целине, пока.